Добрый день, еще одно видео сегодняшнее снимаю, вот здесь смотрите край строительной площадки, хотя потом тут тоже будут застраивать, но тут, тут видно хорошо, что есть лес сохраненный, то есть как у меня люди, кто покупал здесь, сказали, что мы будем здесь бегать свежим воздухом дышать и заниматься, так сказать, на фоне природы спортом. Жизнь кипит, вон машина очередная едет, здесь кругом, я не хожу, толпа людей вот здесь вот также строят вот, несколько домов хорошо вот смотрите и все это в сваях где-то что-то бетон везут где-то построены дома вот соответственно вот здесь с левой стороны дома то есть огромная площадка все, все все все все достраивается вот тут когда я делал первое видео дома эти не были видно там были сваи а вот сюда в губер мы зашли здесь вот видите огромное количество здесь уже построенных готовых домов которые где-то уже покрашены, где-то еще э, только будут красить, но уже застеклены. Э, как обещают, все это к концу года, вот это все, огромное количество, которое я снял на трех видео, все это будет уже сдано и заселяться. Вот единственное, Не знаю, как вот они успеют начать заселение или просто сдадут в конце года, но, по крайней мере, здесь будет огромный жилой комплекс э, с возможностью прогулок на природе. Здесь еще речка Гуселка, если сумел, могу найти и снять, тоже сделают видео. С вами был Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимости «Новая квартира», город Саратов. До новых встреч! До свидания!